Ну что ж, пора продолжать мою традицию с сезонными топами оружий. Сегодня у нас в гостях будут штурмовочки, которые определенно заслуживают вашего внимания. Здарова, мужские мужчины! Прошлый топ штурмовочек у нас был в январе. В принципе, времени уже прошло достаточно, что-то нам ухудшают, а что-то нам улучшают. А да я не понял! Хочу напомнить вот еще какой момент. Штурмовочки, в принципе, все неплохие, с каждой можно вытворять жару. Главное, кто ее держит. Поэтому, если вдруг в топе не оказалось вашей любимой винтовки или же вы считаете, что есть получше варианты, то не волнуйтесь, топ сугубо субъективный, но некоторые особенности и статки при его составлении я все-таки учел. Сразу хочу поделиться своей главной концепцией составления сегодняшних сборок. Смотрите. за основу я брал дистанцию в 20 метров, так как в основном лично я на штурмовках в подавляющем числе моментов воюю на этом расстоянии. Думаю, я не один такой. Так что, кому приглянется мой подход, обязательно очерканите. Но для начала давайте-ка заглянем к Саботажу, который пилит познавательно-развлекательный контент и делает конкурсы. И, внимание, сейчас организовывает бесплатный турик с отличными призами. Ты на Изи сможешь в нем поучаствовать. Переходи в Дискорд Саботажа, ищи чат-канал Турниры, оставляй заявку и жди, когда будет жара. Ссылочку на этого потрясающего мужика ты найдешь в описании. Ну что, мужики, давайте взглянем на пятое место. Туда залетел бессмертный Скар или Драш Дерейдж. Кому как удобнее. Ладно, не урчай, сейчас разберемся. Потому что разработчики особо не режут и не ухудшают Скарыч. Как будто на нем тотем какой-то. Да, он терпит небольшие фиксы, но на геймплей особо это не сказывается. Как я и говорил, давайте чекнем на полигоне урон на 20 метрах. Сейчас из модулей у меня только патроны на дамаг. На такой дистанции в ноги они бьют 25, в живот тоже 25, в руки 25, в грудак 30 и в голову тоже 30 дамага. В принципе, неплохой урон, но я его решил немного приподнять и взял монолитный глушитель. Все показатели улучшились на 3 единицы. Такой расклад меня устраивает, да и к тому же глушитель скроет мое местоположение на карте. Если сравнить рисунок стрельбы у Скара без модулей и со сборкой, то увидим, как тянет пушку вверх на фулслотах. слотах. В принципе, это не очень страшно. Сама сборка выглядит вот так. Такой эффект вот этого рывка вверх из-за модуля без приклада. Контролить, в принципе, несложно, поэтому можно вешать смело. А вообще, смотрите по обстоятельствам, мужики. Итак, на четвертое место я поставил Агрессор. Которые не так давно то бафали, то нерфили, но сути он своей не поменял. Как пережевывал врагов, так и пережевывает. Мне агрессор напоминает старшего брата ДРХ. Они очень похожи по стилю, только агрессор потяжелее будет. Теперь, собственно, к сборке. Я начал проверять хитбоксы на 20 метрах сначала без модулей. Урон по всем частям, кроме головы, составил 34 единицы. А в голову так вообще 37. Неплохая заявочка на победу, скажете вы. Ладно, смотрим дальше. Потом я поставил крупный глушитель, и урон на дистанции 20 метров вообще не поменялся. Исходя из этого, я уже буду понимать, что лично мне не нужны будут модули на дистанцию, ибо, как я говорил, буду стараться играть на средних расстояниях. Мне удобно играть вот с такой вот комплектацией. Лазер и задняя рукоятка на подвижности АДС, ударная рукоятка на контроль, да и приклад MIP на стабильность, да и чтобы рывков поменьше было. Учитывая то, что патронов маловато в стандартном боезапасе всего 25, я считаю, что лучше уйти в точность и контроль, ибо пушка мощная, но какой от нее прок, если пули будут мимо врага лететь. Тем более, их и так у нас очень мало. Если глянуть рисунок спрея, то тут уже преимущество будет за сборкой. Горизонтальной отдачи нет, зажимать одно удовольствие. И вот, кстати, мы подошли к третьему месту. Знаете, в прошлом топе все удивлялись, почему не было автомат Калашникова. Так вот, когда я подбирал номинантов в эту киношку, я обратил внимание на него. Третье место. Ак-47. Строгий и дерзкий. Такой знакомый и мощный приятель. Многие любят его использовать в королевской битве. Азиаты так вообще его на турниры берут по сетевой игре. И знаете, тут на самом деле есть свой прикол. Смотрите, на 20 метрах без модулей калашников бьет по всем частям. Тело, кроме головы, 33 единиц дамага. В голову так вообще 39. Теперь я поставлю на калашников ствол рейнджер и посмотрю дистанцию с ним. И вот с ним. На 20 метрах нет никаких изменений, и для меня это первый сигнал для начала сборочки. Калаш я увел в стабильность, то есть мой пресет модулей похож на модули агрессора. В общем, слушай сюда, братишка, если ты вдруг играешь с ЭНА-45, то срочно ее откладывай и бери АК-47 и будь настоящим мужчиной. А то с этой ЭНА весь аим растеряешь. Я бы очень хотел накидать еще хвалебных эпитетов в сторону Калаша, но просто скажу, что он очень хорош. Главное, не запарить его при сборке. И вот, мы подобрались к самым интересным местам. Я только хочу вот что вам напомнить. кн 44 Магазин-44. Мой ч... Да, я когда пересматривал этот кинофильм еще раз, немножечко словил кринжа, ибо я тогда слишком странно вел кино, все как-то быстро и резко с паузами. Короче, мужики, как вы меня тогда слушали, непонятно. Но спасибо всем, кто со мной, только подумайте, этот ролик в августе вышел, тогда у меня еще и 7 тысяч на канале не было, в общем, всем жму руку. А мы вернемся к n 44 Это когда-то просто мега популярная пушка, рвала рейтинг и невозможно было представить хоть одну за рубу без нее. Автомат продолжительное время держал звание самого лучшего оружия в игре, пока его не резанули и все дружно на него не забили. Мне кстати Каеныч нравится, поэтому периодически после каждых обновлений я его стараюсь чекать и проверяю на изменения. И вот он уже в конце прошлого сезона неплохо себя показывал, а в этом так вообще заиграл прежними красочками. И знаете еще что интересно? Сборку которую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 обмотка рукоятки. Ну короче, кринжик такой сейчас у меня по телу прошел, но чувак все по делу сказал. Сейчас эта сборка так и работает. В общем, пользуйтесь. И вот, мы подобрались к самой лучшей штурмовке первого сезона 2021 года в Call of Duty Mobile. Прямо сейчас попробуйте угадать эту штурмовочку. Черканите в комментариях, что это за волына. Я вам на это немножечко времени дам. Так, еще чуть-чуть. Еще капелюшечку. Ну что, готовы? И самой лучшей штурмовкой первого сезона является автомат специальный. Вау! Да, мужики, я сам, если честно, в непонятках, ибо с момента первого фильма про Айсвал, э, его так знатно подняли. Мне показалось, что его бафали раз-два где-то так. Просто когда Айсвал вышел совместно с боевым пропуском, то у него модуль на дистанцию не работал, и с отдачей были какие-то дичайшие проблемы. Сейчас все в порядке. На дистанции, 20 метров, без модулей, вал в ноги, живот и руки наносят 22 дамага. В грудь 24, а в голову 33. А если поставить ствол на дистанцию, в ноги, живот, руки 25 прилетит. В грудь 27, а в голову так вообще 37. Интересно, не правда ли? Сборка, можно сказать, у меня не изменилась с прошлого фильма, я только поменял приклад, чтобы повеселее целиться. Берите ствол, лазер, рукоятку, магазин, да и приклад боевой. Разрабы, конечно, приколдесс тот еще сделали, вот именно сейчас я доволен с Валом, он сбивает людей почти так же, как и в МВ-19. Неизвестно, правда, насколько его хватит, но я могу предположить, что сезон на два так точно. Потом, может быть, его чуть резанут, и дальше уже будем смотреть. Но сейчас он очень бодро сбривает людей на средних и даже дальних дистанциях. Его однозначно ухудшит, короче. Но пока это не случилось, мужики, гой выизвать. Так как я подбирал для себя штурмовочку на среднюю дистанцию, то тут ежу, понятно, что вал дернул всех нахрен. О чем тут говорить? У него урон в голову на 20 метрах, как у агрессора. Прикольно, да? серьезно. Так вот, когда я подбирал пушки, я брал во внимание их темп стрельбы, урон на средней дистанции и самое главное — это невозможно посчитать, спрогнозировать или угадать. Это внутреннее расположение или просто симпатия какой-нибудь пушки. Некоторые из них максимально стабильны и ручонки разрабов до них не доходят. Но всегда вот, я понял, что в каждом топе есть оружие, которое лучше всех только пару сезонов. Посмотрим, что будет с Айсвалом. Сейчас он просто потрясающий. Это был мой топ штурмовых винтовок первого сезона 2021 года, брата брат -обрат. А теперь давай к очерканне в комментариях свой топ штурмовок. Уж очень хочется глянуть, какой у тебя топ-лист. Сверимся с показаниями. Свертушечки кулаки не забудь шибануть. Жму тебе руку, мужик. С тобой все это время был Агненский.